Приветствую, друзья, на моем канале. Сейчас я покажу, как заработать на сайте mail.ru, выполняя задание. Выбираем вкладку задания. Сейчас на сайте более 3000 заданий. Статистика постоянно меняется, но заданий очень много хороших. Вот есть... Задания по 5 долларов, 20 долларов. Ну, такие задания нужно долго исполнять. Так что я всегда выполняю легкие задания по 3-5 центов, 2 цента. Что они выполняются буквально за минуту. Выбираю подписки. Очень хорошая категория. И вот много заданий есть категории подписки вот например подписка на ютубе переходим поэтому на это задание давайте другое вот. подписка на ютубе подписаться на мой канал евгений евлеев посмотреть 5 любых видео обязательно поставить пальцы вверх на те видео которые смотрели выполняем Обязательно нужно нажать подтвердить выполнение задания. Так. Евгений правый, правильно, тот канал, подписываемся на канал и смотрим любые видео. Чтобы открыть видео в разных вкладках, нажимаем, зажимаем Ctrl и кликаем на все видео. ссылка на мой канал вот ссылка на мой канал ставим лайки на все видео Так, теперь копируем ссылки на видео. А, так, нужно имя и фамилия. Ну, вот копируем мой канал есть. Ну, и ссылочку на канал Копируем все. Так, третье видео. четвертое и пятая. ну видео посмотрела понемножку просмотр будет засчитан на выполнение задания ушло где то одна минута ну где то две даже пускай и заработал 3 цента отправляю отчет Задание ожидает проверку реклам рекламодателя в течение 5 дней. Ну, всегда рекламодатель подтверждает быстрее. Если не подтверждает, задание засчитывается автоматически. Давайте еще выполним задание. Так. Вот, подписка на канал YouTube за 1 цент. Подпис. подпис на канал youtube на проверку свойник начинаем выполнение задания ага, задание пока недоступно ну, ничего выполняем следующее задание вот еще и задание подписка на канал youtube простая подписка на канал ну, подписываем Подпи подтверждаем выполнение задания нажимаем подписаться ссылку на свой канал и ник все задание выполнено отправляю отчет давайте еще последнее задание выполню это дешевое задание лучше другое здесь много есть дешевых заданий которых нужно выполнять там две минуты за один цент я такие никогда не выполняю я добавляю их вот к примеру нажимаю на синий вот этот значок скрываю задание вот номер задания 628 обновляю страницу его здесь нет уже. я скрыл задание потому что оно мне не нравится последнее задание, давайте выполним. Так. Подписаться на канал YouTube, мне необходимо набрать подписчиков YouTube на спортивный канал сайта. Подпис... Подписавшись, просьба не уходить из подписчиков, так как мне необходимо набрать 500 постоянных. Удалять запрещено в первые три месяца. Надеюсь на честное выполнение задания. Важно допускать подписки только не те пользователи, у которых открыта информация о каналах подписки, иначе Задание не засчитывается. Выслать скрин после подписки. Все, начинаю выполнение задания. 2 цента. Здесь на 30 секунд выполнения задания. Так, подпишусь на канал. Давайте отправлю ссылочку на свой канал. И скриншот сделаю. Сейчас. Скриншот. Скриншот сейчас загружается. Все. Копируем ссылку и вставляем. Все, задание выполнено. Одна минута ушла. Здесь еще есть заработок на письмах. Ну, здесь платят вообще копейки. За 10 прочитанных писем выходит где-то 1 цент. Одно, одно письмо читается где-то... А, 15 секунд одно письмо. Вот считайте. За 3 минуты можно заработать всего лишь 1 цент. Мне кажется, это слишком слабо. Ну, а решайте дальше сами. В основном здесь заработок есть на заданиях. Сейчас у меня 0,8210. Обновляю страницу, письмо почитал. 0,09. Покажу свою статистику. Выведенные из системы 263 доллара 82 цента. заработано на заданиях 284 доллара. Покажу выводы из системы. А, вот. Поначалу я так крупно занимался заданиями, выполнением. За два дня у меня выходило 17-17 числа я вывел 13 долларов. Через два дня буквально еще 17 долларов заработал. Ну и я не так увлекался заданиями потом. Еще через 5 дней 10 долларов. Ну, в день чистыми можно заработать около 3 долларов, можно, если потратить часа 3, даже 4. За 4 часа, если уже набить руку, можно выполнять. Здесь есть задания, которые можно выполнять много раз. Они вот, показаны. Задания можно выполнять каждые 3 часа. Задания можно выполнять моментально, без задержки всем спасибо, друзья, до свидания.